Привет, народ! Как дела? Это Джей. Я Джей. И сегодня я покажу вам действительно простой способ создать эффект калейдоскопа. Обычно нужно много времени в программе или с фильтрами на прикольные и интересные эффекты. Но вы можете сделать спецэффекты при помощи того, что у вас уже под рукой. Не <свят> знаю, курсели вы, но я обожаю шоколад. И как раз только что доел коробку Феррера Раше. Не like могу показать вам white. этот самодельный эффект. Его можно использовать у музыкальных <свят> видео и на тему моды, например. Самое приятное в этом эффекте то, что вам the требуется the съесть целую коробку конфет. You как только вы закончили, берите крышку. See, видите все эти формы на крышке. Это все, что вам нужно для создания эффекта. Просто поднесите ее к объективу и повращайте. Давайте покажу. Это был самый дешевый способ сделать эффект прямо в камере. И даже еще дешевле, если кто-то купит вам коробку конфет. И не забудьте почистить зубы после этого. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забудьте подписаться. И как говорит Арни, I'll be back через две недели. Не унывайте, ребята, и всего вам пока.